Это для фанатов. На всех континентах, вот в материках есть, даже на Южном полюсе, на полярной станции Прогресс, люди занимаются на этом Сметая все на своем пути. Это вообще моя любовь. Сейчас как задача нашку. Догнать впереди ногу. Быстренько подбить Сдвигались, быстренько подбить перед Михаил Шилов, мастер спорта, пятый дан карате, врач-ортопед-травматолог. В боевых искусствах уже 30 лет. Знают о них, если не все, то очень многое. Тренер, файтер, аналитик. Для него Буддо это не только практика, но и объект исследования. Более того, предмет активного эксперимента, поиска. И то, что называется, междисциплинарного подхода. Суть моих саморабот и с деятельности моей, она лежит на стыке с науки и боевых искусств. Мы сохраняем технический арсенал, который в боевых искусствах был до нас, но способы и методики тренировок мы расширяем. В итоге достигаем очень высоких результатов. Это то, на чем я работаю. биомеханика, физиология, спортивная медицина и так далее. Конечно, показатели будут намного выше. Будет и скорость выше, и сила выше. То, что вы видите, это прикладное карате. Берется и перемалывается все. И ударная, и борцовская техника. Условия приближены к боевым. Максимально просто, эффективно, короче, реальней только жизнь. очень доходчиво, понятно, профессионально, э, и с медицинской точки зрения, и с, э, с точки зрения боевой подготовки. Сейчас гораздо спокойнее и увереннее себя чувствуешь, нет никакого мандража. И, соответственно, это и в беседе, и в разговоре, везде это все помогает. То есть все, все кто здесь занимаются, а, ходят сюда не напрасно, потому что я считаю, что поднять пятую точку, это будет самое сложное в 44 года. Квинтессенция метода Шилова быть готовым дать моментальный ответ на любой вызов. Отсюда и подход к физике, психологии и методике тренировки. Максимальная готовность из ниоткуда не берется. И ее необходимо нарабатывать. Так появилась Макевара Шилова. Я разработал прежде всего методики подготовки, ну а для правильных методик подготовки потребовался немножко другой самый снаряд. Я его довел до ума, доработал. Похвастаюсь, что сам снаряд этот. Действительно, за 20 лет, как он запатентован, завоевал весь мир абсолютно. То есть, огромное количество ну, мастеров боевых искусств из самых разных направлений взяли во все на вооружение, считают лучшей конструкцией, которая сейчас существует. На всех континентах, в вот материках есть, даже на Южном полюсе, на полярной станции «Прогресс». Люди занимаются на этом макиваре. При этом боксер не забывает и про ударную технику И по словам тренера, спортсмен серьезно прибавил в силе и скорости ударов Макивар – это сердце карате, буквально с японского свернутая солома Спортивный снаряд для постановки удара и набивки ударных поверхностей Различных модификаций макивар на белом свете предостаточно Но вот объединяющие традиции, функциональность и достижение современной науки появилась впервые И как ни странно, в Иваново макивара портативная вот портативная макивара она старая вот этой макиваре лет наверное 15 уже то есть у нее все основание древнее только боек заменил но эта штука вечная на самом деле она старушка так долго служила мне что мне ее не хочется выбрасывать она висела вот на этом месте я не снимал ее отсюда Лет 10, наверное. То есть она висела под дождем, под снегом. Именно поэтому боек и не выдержал. Она бы она бы вечно прослужила. Это не та вещь, которую люди покупают как леп или булочки. Это не предмет необходимости первый. Во-первых, это для фанатов. Даже среди тех, кто занимается боевыми искусствами, каратэ, далеко не все юзуют вообще букивары. Далеко не всем нравится, ну не то, что нравится, а далеко не все сам знают про мою, хотя она широко популярна, там известна. В мире, наверное, те, кто на, ну, на английском языке говорит, наверное, больше знают про нее. Это для фанатов, это для тех, кто готов этому посвящать время, потому что макевара, она, она требует методичной самоработы. На ней нельзя поработать раз за неделю, потом бросить, потом долго позаниматься, потом опять бросить. Это ведет только к травме и разочарованию. На макеваре надо работать методично Практически каждый день, через день, может быть Может через два дня, но регулярно совершенно О преимуществах макевара Шилова можно говорить долго Главное, во-первых, долговечность Одна жизнь, одна макевара Во-вторых, она настраивается, жесткость регулируется Не зря второе имя макевары – камертон И, соответственно, над руками поработали над ногами поработать Голень, например Мы можем жесткость повысить бить ногами. В-третьих, проверено временем и мастерами боевых искусств со всего мира. А ни один снаряд больше не даст такой подготовки, что ваша рука, удар приходился как кастет, это только это макевара. Все остальные макевары, они не хуже, они не продуманы, понимаете. Если вы действительно хотите поставить удар на убой, вот то, что называется ударом, быть уверенным в ударе вот на 200 процентов, чтобы... При любых своих, при любом своем состоянии, при любых кондициях вы ударом по корпусу человека сложите в нокаут. Вот Макеваров Камертун идеально для этого подходит. Она очень, это очень хороший снаряд, и я его однозначно всем рекомендую. Все, пока, с вами был Байдук Сергей, мы пойдем бить роже друг Макевара в этот клееный дуб и еще тучи хитрости и авторских изобретений. Конструкция по своей незатейливости близка к гениальной. И вот эта простота, помноженная на методичность, дает результаты удивительнейшие. Людям ставлю значит, удар, сам силу приема от нуля до 600 кг. Это, это можно померить на макиваре динамометром все за один год, при этом не покалечив руки поставить такой мощный удар. Ко мне приезжают тренироваться и боксеры, которые хотят улучшить его удар. И вот это мы, ребята, занимаемся. Ну, вот. На данном этапе в мире несколько тысяч макиварширова. Учитывая эксклюзивность и специфичность изделия, результат более чем впечатляющий. Перефразируя Кабаясию, казалось бы доска доской. Но... Формируя и сохраняя дух боевых искусств. Мы, мы переносим его на все сферы жизни для того, чтобы достигать любых поставленных перед собой целей, сметая все на своем пути, в рамках того, за что потом не будет стыдно. Мало про что можно сказать «сделано в Иваново», а потом добавить «лучшее в мире». Теперь у нас появился еще один повод для гордости и еще один путь самосовершенствования